Всем доброго времени суток! Известная украинская певица Ольга Полякова рассказала, что у ее коллеги, артиста Олега Винника, появились проблемы со здоровьем. Об этом она сказала в интервью ЖВЛ. Так звезда отметила, что осведомлена о проблемах Винника со здоровьем. «То, что я слышала, у него серьезные проблемы со здоровьем были», — рассказала Полякова. Однако Полякова не рассказала, о каких именно проблемах со здоровьем идет речь, отметив, что лучше эту информацию обнародовать самому артисту. «Не знаю, могу я это говорить или нет, но я знаю, что у него есть какие-то проблемы со здоровьем, пусть он сам эту информацию обнародует», – отметила Полякова. Напомним, «Винник» перестал появляться в медиапространстве в конце апреля. До этого в своем инстаграм он выражал поддержку Украине с первых дней полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.